Вот это пузырь, да? Привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Мы продолжаем экспериментировать с нашими слаймами и смешивать слаймы с необычными ингредиентами и, и смотреть, что у нас из этого получится. Спасибо вам огромное за хорошие комментарии. И также пишите комментарии, чтобы попасть в видео. И сегодня мы будем смешивать нашего лизуна вот с такой вот интересной глиняной маской. А, Лично мне очень интересно, что получится. Она у нас серого цвета. И сейчас мы будем с вами ее добавлять наш слайник. Уууу, такая масса. Наконец-то, ребята, я его вымешала. Мешала, наверное, 20 минут. И хочу сказать, что если вы добавите глину для лица, то ваш слайм увеличится в размере. Но своих свойств особо не потеряет. Он будет такой же. Вот это пузырь, да? Да. Получается из этого слайма просто супер-пупер пузыри. Так что, ребята, если вам понравился этот необычный эксперимент и по понравился слайм, то обязательно поставьте лайк, поддержите мой канал. И тогда я буду снимать для вас еще подобные видео. А сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!